Вот хотел показать, вот горит, да? У меня между вы это лежит. Как его? Вот такой пруточек. Если Вот. определенное расстояние она там держит. Чуть-чуть вот. там близко уже все ярче. А дальше начинает это каснуть вообще погасло а тут бывает еще дальше можно сделать друг от дружки чтобы все что интересно как между нами города как говорится да чтобы улучшить телепатическую связь как там грубо говоря подальше длинный феритовый сюда блин сразу загорается еще дальше расстояние уже покрывает что-то между этими двумя точками я мостик проложил, чтобы связь была. Ну, это, как говорится, может так образ между ними двумя. А без него на таком расстоянии не возьмет. Погаснет она. Не возьмет вообще такое расстояние. Вообще не берет. Только близко если. Как своеобразный портал между ними можно так сказать если такой образ еще воткнуть вот как говорится тут еще снимаю да еще это надо вот такие пироги расстояние уже это больше но она передает уже так же ярко как и вблизи можно сказать потому что сферитовая кальция лучше как передает лучше как говорится, между ними ферит, Так же, как близко. Как портал, в общем, открыл для него. Mm -hmm. <голоса> Та, Та лампочка горела передачи. передаче. Такие дел дела, в общем. Интересно это на осмысление. Между ними положил. Между мостик. Такие дела, в общем. Вот ночь темно, блин. Я тут зажег свечку в земле Вот она. Глубоко немножко даже. ветер туда не проникал, он поглубже воткнул туда. Сейчас одну поставлю на все лейте Это во благо здраво. Сейчас еще две штуки поставлю, как треугольника форму сделаю. Вот такие пироги вообще Во благо здраво. Все лейте быть здесь сейчас. Такие пироги в общем. вот Земля тут ночь в лесу, сейчас темно уже, зажег, земля горит. Одна здесь, потом чуть по стороне. Так да как треугольник, вот вторая, тут плохо видно, хотя. Вторая горит. И третья. Вот треугольник, я тут по центру этого треугольника стал, как бы. Вселетие круголетье. Совершенно священное действие делать. Вселетие, запускать. Один, два, три. Три штуки. Поворачивай камеру. Такие дела. В общем, на вселете круголеть как говорится. Как говорится, взяли в свои руки, управление вселетим круголетием на всей земле матушки мы утвердили. Идеальное состояние природы естества. И летнее настроение, плюс 25 по Цельсию днем солнечно, плюс 18 по Цельсию тепла ночи. Шкульные ветра стихийные бедствия под запретом. Легкий ветерок до полуметра в секунду. Дождь тихий, спокойный, теплый, с плазмы. живая вода идет по ночам два раза в неделю по просьбам и по желании. Атмосферное давление 740 мм. Ртутного столба, постоянная влажность, воздух 60% на всем плане нашего пути. восстановили, удерживаем летнюю температуру, летнее настроение, наша совместная воля тверда, постоянно, вечно и навсегда, все прочитано и сказано, озвучено, нами светлыми живыми душами выполняются сразу во здравии, да. так сказано, сделано по совести, по чести, по правде, по справедливости, во здравии и во благо, исполнить... Вот уже виднее почему-то, в такое же время видно, светлее стало, что ли, камера так передает, а глазами-то чуть тусклее. Вот такие пироги, смотрите, в такое же время снимаю почти. Слишком поздно, вышел. Вот зажег, в общем, на все лети круголете Один, два, три. В общем... Взяли свои руки управление управлении вселетним круголетием на всей земле матушки. Мы утвердили идеальное состояние природы, и и летнее настроение. Плюс 25 по Цельсию днем. Солнечно. Плюс 18 по Цельсию тепла ночью. Шквальные ветра, стихийные бедствие под запретом. Легкий ветерок до по полуметра в секунду до стихий. Спокойно, теплый, сплавный живой водой. Идет по ночам два раза в неделю по просьбам, по желаниям атмосферное давление постоянное. 40 мм тут на стола влажность воздуха 60%, на всем плане нашего бытия восстановили летнее настроение или летнюю продолжительность пятого дня. То есть так сказано, сделано по совести, по чести, по правде, по справедливости. Все эти вместе получается, вместе сделано, вместе разом здесь сейчас. Рот со мной, меч во мне поток, во мне мы в потоке. Вот, на вселете поставил, это, толстые, не горят толстые. Она... Половина сгорела, походу. Вот здесь, ну, на вселете Засчитал, это все. Вот, вот, вот, вот. а здесь ещё, дольше, здесь больше сгорит, это меньше, дольше горит здесь, длиннее она здесь. Выгорела, в общем, не так много пироги. Здесь плазмы еще в середину, плазмичку откнули двумя огнями, в снегу там отверстие, отверстие снегу там небольшое, Херач. половина она не, не знаю, минут на 40 будет, наверное, горячие, около часа будут гореть. Вот такие пироги, в общем, на вселечку гореть, вот зачитываем тогда вместе. Так, взяли в свои руки, управление вселетним, круголетием на все земли матушки. Мы утвердили идеальное состояние природы, естества и летнее настроение. Плюс 25 по Цельсию днем. Солнечно. Плюс 18 по цельсию тепла ночью. Шквальные ветра, стихийные бедствия под запретом. Легкий ветерок до полуметра в секунду. До стихий, спокойный, теплый, с плазменной, живой водой. Идет по ночам два раза в неделю. По просьбам и по желаниям. Атмосферное давление постоянное. 740 мм ртутного столба, влажность воздуха 60% на всем плане нашего бытия установили, удерживаем и требуем летней температуры, летнее настроение. настроения. Наша совместная воля тверда, постоянно, вечно и навсегда. Все прочитанное и сказанное озвученное нами выполняется сразу и во здравие. Да и так сказано, сделано по совести, по чести, по правде, по справедливости, во здравие и во благо. Своего озвучила мощная активная группа. В общем, такие пироги, такие дела. Показать установку плазмофлоу. Тут плазма лежит, в темноте это классно видно. Труба, там 4 трубы в ведре камни. Вода попадает, стекает, ну как бы циркуляции. Эта труба-то передает, вот она, 4 трубы-то, который воркнул, передает она как гармонизирующее пространство установка. свеч поставил еще на масле для усиления. Ну, там плазма, вот здесь, вот это. Вот пять У меня стекает, вытекает в ванной. Вот. Такие пироги для усиления еще поставил туда, огня добавил. Да, еще огоньки у меня в этом прихожей тоже горит. Один масляной потом на маграве сейчас горит. Три свечи, вокруг меня огонь в общем, на, на балконе поставил. Горящий тоже пускай клеит в балкон нафиг на масле. Такие пироги, в общем, окружил огнем себя во благо, чтобы для вселечи круголетия. Так, на вселечи зажег опять свечки, в раз, длинные, обычные. Вот, да. Горит. Обычные церковные свечи восковые зажег. Такие пироги, в присвете при свете луны луна светит. Вот. Видите.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 Атмосферное давление, 740 мм, ну, столба постоянная, влажность воздуха 60%. На всем плане нашего пути я восстановили, удерживаем и требуем летнюю температуру и летнее настроение. наш совместный вольтер да, постоянно, вечно и навсегда. Да, и так сказано, сделано. Роза мной, меч во мне, поток во мне, мы в потоке. И вот я под роликом, здесь поздравление с новым гадом Калинин. Якобы 44-е новое, новое летие. 44-й год якобы. Вот я там коммент оставил. Сейчас покажу, что я там написал. Вот там один христанутый. Я там написал под его хрестанутый этой. Как его? Ну, коммент под его под этими словами. Я написал в 60-х годах снимали. Улицы города выдают, как 43-й год. Используется везде говорит, ложь. Я, везде ложь высокой обработки я написал. Вот тут там еще написал было, блин, не могу найти теперь, только где она находится. Найду, может еще. Нет, а вон написал я. Целый институты работали над всеми, над всеми историями, там, на придумывали артефакты найденные, якобы тоже целая индустрия типа заводов делают артефакты и так далее. Недавно все придумали, настоящие стерли. А если что и было, то было недавно. Высокоразвитая Русь и Вайтмары были. Порталы перемещения. Не ходите, дети, в Африку гулять. Не просто так. Времени не существует. Все происходит здесь, сейчас. Во что верите здесь, сейчас, то и воплощайте дальше. Климат тоже. Все. То, что сказали на работу личный опыт светляков, здравых, светлых. Мне плевать, что скажете. Цой же спел между землей и небом. Война. Пока не объединяться будет война, эпидемии, снежный буран, космос и черные дыры. Как Сой спел. Все находится в нас. Он сказал песнями, следи за собой и будь осторожен. Песня здравая у него есть. У него Весь мир идет на меня войной, потому что за окнами белый день. Белый день это зима, которой привнесено искусственно на наш план бытия, чтобы скачивать энергии. Потом энергию направляют на терриконы, вулканы. Поэтому гейзеры, пепел, вот куда лето уходит. Канал Ник Смотровой советую всем здравым. Серьезный ресурс. Еще биороботы насекомоподобные мешают своей верой в вранье высокой обработки. Цой же спел песню. Я не знаю, какой процент сумасшедших на данный час. Но если верить ушам и глазам, больше в несколько раз. Наштамповали пробирочных от них все беды. В общем, такие пироги. Такой коммент оставил под этим роликом. Поздравление с новым годом, якобы. Вот. Тоже интересный чел. Вот сейчас включу. Улучшите свою жизнь и приходите на другой уровень развития. Мир не может больше терпеть управление людьми, попавшими в ловушки князя мира сего. Хватит терпеть обман. Пора стать свободными от индуцированного бреда системы. Пора взять в руки свою судьбу. Если вы будете прилагать усилия и актуализировать статистически маловероятные, то сможете достичь желаемого, как в спорте, так и в любых сферах. Вероятность перехода действительности, вернее даже не так, вероятность перехода в действительность, где ваши мечты сбылись, напрямую, связана с тем, как вы воспользуетесь информацией, которую я дал. Ваши действия должны быть похожи на сборку персонального компьютера. Вы будете знать, как собирать, и понимать, как сможете использовать. Я знаю, как устроена система. Я покажу вам настоящую действительность. Вне пространства и вне времени. Я дам вам мир без границ. Просто сделайте, что я говорю. Объединяйтесь. Пошлите это видео всем, кому хотите добра. Да, оно снято очень странно. И да, информация очень странная. Это именно то видео... Которая изменит всю действительность, которую вы наблюдаете. Истина совершенно другая. Объединяйтесь. Такие пироги. Они так все время. Они пропадают, им всех достают. Не возвращаются и не умирают. Что происходит? Сеньор, Расскажите, что происходит? Я не могу. Они остаются, не оставаясь. Они только жалуются, дружище. Расскажите, сеньора, в чем дело? Поверьте. Лучше вам не знать. Этот фильм Бордо, где показано отключение биороботов. Наверное, можно так сказать. Вот этот канал-то Рихман, что ли, или Рич Ричман. Вот у него там я это, как говорится, коммент там один. Вот Дива мне оставила. Доказательство доказательства виртуальности мира. Там что ли там ролик? Вот там одна мне написала, что написала. Раньше круглый год на нашей планете была мягкая комфортная погода плюс 25, разнообразие флоры и фауны. Пальмы, пальмы в Москве. Никаких печек для обогрева или теплой одежды, атмосферное электричество, но паразиты захватчики поменяли нам все. Точности генетическую памяти. Вот то, что я описал, а теперь ответ, ответ от одной дивы. Ну, здравый такой. Я там еще писал миллион лет, не миллион, это миллион вариантов событий. Реальный климат надо тепло вернуть. Три лайка там вот давайте люди со своих способностями объединяйтесь и сделайте мир прекрасным не просто же так вы получили силу <с> там интересно там, это коммент некоторые даже фильмы показывают что так можно там одна пишет а вы сами попробуйте связаться с вашим высшим сознанием сознание многомерно всем телу человека значит сознание находится во всех мерности, а этих мерностях этих мерностей Перед тем, как заснуть, когда кто косну, обратитесь к своему Высшему Я, сознанию, задайте вопрос, полностью уберите мысли, и вам либо покажут образование, либо мысленно скажут, просусти песни со словами, если образ, то надо правильно истолковывать данные образы. Вот такие пироги, в общем. Вот там, где Библию, там больно один раскручивает, свою книжку Библию показывает, я ему там комментарий оставил этому челу. Аминь обратно читается нема, значит, нет, 97% скачивают через энергию внимания, а дают 3% после мероприятий в храмах всяких. Эти, эти церкви были как атмосферные электростанции, потом переделали <coughs> все эти книги разных религий, направлений истории, целый институт работали. Ложь высокой обработки используется, она везде ложь высокой обработки. В 90-х годах начали сильно раскрутку делать этих, этих религий, всяких философских направлений, йога, там много чего. Все надо проверять на резонанс души, правду, справедливости, здравомыслия, личный опыт, наработки. С многомерного взгляда надо смотреть на все. Нам все очень поверхностно, все показывают. Вечная белка в колесе обозрения. той же спел песни «Между землей и небом война, следи за собой, будь осторожен». Все находится в нас, он сказал песнями. Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив. Реально теплый климат, умеренно, не жарко и не холодно надо вернуть. А то все время пугалки программируют, чтобы вечно... Холод был, иначе им тварем паразитировать не получится. Цой спел, у меня есть время, но нет сил ждать. Это значит, у меня есть вечность, но нет сил ждать. Означает, если не будет созидание творчества, то пустота образуется в земле. Доказательств много. Природа не терпит пустоты. Башкой биться, а пол бесполезно. Созидание творчества должно быть, иначе пустота образуется в пространстве, как цой спел. Космос, черные дыры. Все от мысли здесь сейчас зависит в дальнейшем. Во что верить здесь сейчас. То и воплощаете В общем, такие пироги так написал там еще написал это вот. не, не всему свое время а правильно будет всему свой черед серед середность ну, написал еще капканы бывают разные информационные тоже бог это большая организованная группа здравых светлых мы живем глобально многосмер... многослойно многомерно лжи все происходит здесь сейчас времени нет так как так же живем в глобальном, многослойном, многомерном, уже образном, многомерном пространстве. Во что верить? Здесь сейчас то и воплощаете миллион лет. Это не миллионы лет, это миллиона вариантов событий. В одномоментном миге. Тысячи лет могли быть соседней комнате с пониманием многомерного пространства. В общем, так, такие комменты оставил этот. Ну, где тут? Вот он, блин. Конкретно интересный момент, который я... Вот это. это здесь оставил. Вот тут один чел. Для Сейчас. того, чтобы аффирмация да. работала, требуется многократное повторение и правильные фазы учитывать нужно. Например, говорить нужно в настоящем случившемся. Ну как радно, говорит, повторять надо, аффирмацию собственно. Ну да, вот я написал комментарий, в чем сила аффирмации. В настоящем случившемся, говорит. Многократно повторять. Вот написал совсем комментарий. Давайте ли это вернем. Реально теплый климат, не жарко, не холодно, но умеренный континентальный климат теплый. Должно быть везде, то народ будет самодостаточный. Там, где я всегда тепло. Всегда 25 плюс днем, 18 плюс ночью Многократно повторить, то воплотится. А то зима, откачка энергии всего вокруг живого. Уже достала вечная программа, закладывает паршивого климата. Типа замерзать и толпы, и народ воплощает холод там и т.д. -э. Виктор Цовер спел песню «Мы заходили домой, в дома, но домах шел снег, плывается». Знаешь, народ согласен, дал, что зима должна быть. Вот и появляется холст, качка энергии. Там войны, эпидемии, снежный буран, космос, черные дыры. Во что верите здесь сейчас, то воплощаете дальше, климат тоже. Все. Все находится у нас, он сказал песнями. В общем, такой коммент оставил. Ну, этот чел сейчас покажу. Вот. Это важно для сознания. Без приставок «не» и так далее. Говорить только то, что вы хотите, чтобы было с вами, либо уже что-то случилось, как будто бы вы уже такой. В настоящем времени утверждаете, я волевой, я бесстрашный, я спокойный, я наслаждаюсь этим покоем. То есть это все существует. И вы можете посмотреть в литературе и в интернете в том же, опять же, да? есть уже готовые фразы, которые хорошо... Проработанный и, собственно говоря, на опыте многих людей отработанный, как результат уже принятый. Для того, чтобы. Ну, такие дела. Вот под этим роликом смотрите, как найти место, где никогда не заходит солнце, да, называется. Офицер хренов, блин. Сейчас покажу это. Сколько комментов это оставлял? Вот комментарий оставлял, 118 лайков, это же зашибись. Я написал там, мы живем в выделенной области многомерного пространства, все происходит здесь и сейчас, а здесь и сейчас зависит в дальнейшем. Цой же спел песни, вой войны, эпидемии, снежный буран, космос и черные дыры. Во что верите здесь сейчас, то и воплощаете дальше. Климат тоже, следи за собой и будь осторожен. Он сказал песнями, все находится в нас. Он сказал, мы заходили в дома, но в домах шел снег. Поется, значит, народ согласен, дал, что зима должна быть. Вот и воплощается, пакость всякие, холод и т.д. Все, что сказал, наработки, личный опыт, светляков, здравых. 118 лайков. Ну, тут писали, конечно, дизлайки тоже. Ну, всякие гадости писали мне, я не скажу, что так все хорошо. Вот это за сколько, он за какое, 12 дней назад напишем комментарий. За это время, что 18 набралось, вот такие пироги. все суперско. Ладно, вот такие дела, в общем. Вот здесь уже показали, как разлучить, э, ну, разделять, разделять и властвуй. Уже вот здесь показано в мультфильме. Да не, что он самый-то главный. Какой главный? Нет у нас главного. Да как же так нет-то? Да ты, ты есть главный, самый Самый главный. Нет, я как все. Да как же это можно-то, а? Хлеб твой и кузнец ест, и портной ест, и сапожник, и шахтер. Ты всем кормилец. Тебе над ними главным и быть. Хм. А ведь верно. Ну,